Добрый день, меня зовут Апольцев Александр Сергеевич, я врач-стоматолог-хирург, ортопед, работаю в Калужской областной стоматологической поликлинике, веду прием. Сегодня я посетил курс Бирюкова Романа Юрьевича «Протезирование на имплантатах в эстетически значимой зоне». Курс мне очень понравился, он очень подробный и затрагивает частные темы протезирования, нюансы, которые можно понять только в течение длительного, длительной работы на практике. В данном курсе было разобрано очень много клинических случаев и полезных практических примеров, которые, несомненно, помогут мне и всем курсантам в дальнейшей работе. Работу центра оцениваю на отлично.